Но как там самоизоляция? Кто сейчас живет один, вы, наверное, с ума сходите в четырех стенах. Прямо как я. Но недавно, мониторив интернет, я нашел кое-что интересное. Поселок Пристань, заброшенный гарнизон, в 90 километров от Владивостока. В одном из разрушенных домов, без света, воды, канализации, отопления, почти 10 лет в одном одиночестве живет 61-летний дедушка, Александр Кузнецов. По сравнению с его самоизоляцией, наша покажется раем Всем привет! Меня зовут Руслан. Вы на канале Застывшее время. Наливайте печеньки, готовьте чай. Приятного просмотра. Ах да, качественного футажа для ролика было крайне мало. Но меня выручил мой друг с канала Русские тайны. Спасибо Сергею за предоставленный материал. Ссылка на его канал в описании. Ну а мы начинаем. Среди руин, оставшихся от военного гарнизона, стоит заброшенный дом с выбитыми окнами. На третьем этаже, на балконе без перил, сидит мужчина. Он здесь один, единственный житель призрачного города. Когда-то в советское время на берегу Уссурийского залива базировалось несколько авиационных частей. Жили люди, отмечали праздники, ходили друг к другу в гости. На аэродроме летали современные истребители, гордость российской военной машины. Здесь базировалось несколько авиачастей. Изначально была авиаразведка на Ту-16. Затем добавился полк палубной авиации на Як-38, самолеты вертикального взлета и посадки для авианесущих крейсеров КТОВ, в свое время благополучных проданных Китаю. Позже добавили штурмовая авиация на Су-17, но в 1995 году от былой военной мощи не осталось и следа. Местный аэродром законсервировали, а семьи военных стали расселять по другим гарнизонам. Александр Кузнецов переехал в пристань в 1989 году, работал при воинской части электриком. Вскоре после того, как часть расформировали, его гражданской жене дали квартиру в соседнем селе Романовка, куда Александр и перебрался. Но в 2012 году, к сожалению, у него умерла жена. Кузнецов остался один, без крыши над головой. «Я не успел прописаться в Романовке. Все. «А где, мол, ты прописан?» – спросили меня участковые. «Я говорю, как где? На пристани. Вот и собирайся и чеши на свою пристань!» Так ответили ему участковые, когда узнали, что он не местный. Тогда Александр вернулся в гарнизон. За время отсутствия военный городок сильно потрепало. Некогда жилые дома превратились в развалины. Один дом и вовсе разобрали на стройматериалы. Из коммунальных благ осталось только электричество, а из соседей четыре семьи. Но и их расселили в течение двух лет. Многие в Романовке снимали жилье, квартир не хватало для летчиков. Сколько людей было, ух, как вспомню, там на стадионе танцы были по праздникам в день ВМФ или что, эх, весело было, сколько людей было, говорит Александр. Со временем он остался без всех благ цивилизации – света, водопровода, канализации. В настоящее время мужчина готовит на печке буржуйки, расположенной прямо в комнате. Пьет кипяченую воду талую, питается тем, что привозит ему неравнодушные граждане. Часто у отшельника бывают представители разных церквей, журналисты. Компанию Александра Кузнецова составляет кошка Люси и три ее котенка. Он удивляется, откуда она здесь могла, а также 200 книг, которые он перечитал и уже потерял к ним интерес. Нету ничего, отопления нет, света нет, вот так и живу, печку хорошо мне привезли 4 года назад, печурка там стоит в соседней комнате, трубы вывели мне в окошко, дров много, топлю с утра до вечера, зимой плюс 8 градусов, утром просыпаюсь, смотрю на градусник там висит, где сплю, минус 5, минус 6, вот так вот, вот так скажи людям, не поверят, я под одеялами сплю в шубе. Показать, что вы живы, что с вами все в порядке все, все в порядке, меня Бог все пока милует Бог мою душу еще пока не берет Мы еще не родились, а я уже здесь живу Чтобы я помер и чтобы такая влажная была понимаете? А вот кому-то, значит, надо Кому-то я по берегу встал Потому что меня стараются бить где-нибудь Да где-нибудь как-нибудь Крактюк, как, как, как, как, как, -как дубов Мы с бабушкой здесь прожили, кстати, 24 года Поэтому я вот так лежу когда мы жили, как мы здесь ходили, как вообще. Несмотря на такую жизнь, Кузнецов довольно часто принимает гостей. Мимо пристани проходит туристический маршрут. Летом на место побережья едут любители дикого отдыха, осенью охотники. Добрые люди, как называет Александр, привозят ему сигареты. Он складывает запасы в ящики и шкафы. В них хранится крупа, овощи, тушенка кто-то даже из гостей подарил ему радиоприемник чтобы пенсионер был в курсе последних новостей только политики александр равнодушен главное чтобы не было войны говорит он летом мужчина рыбачит ходит за грибами зимой топит печи читает книги по словам посетителей он не злоупотребляет алкоголем да и где там пить когда денег нет совсем А ближайший магазин за десятки километров берег моря что в двух километрах от гарнизона бывшего электрика не интересует какое море я уже одной ногой в могиле стою. Мне уже лет-то сколько. Было бы 30, я бы тогда и ого-го. А так море. Алексей сказал, что он помогает вам сейчас с оформлением пенсии, Да. Он, если бы не он бы не с тобой оборонять. Куда ты с этими бумагами сейчас ездишь? А на что ездить, у меня ни копейки нету. Потом мне Алексей помк и бумаги собрал, и меня свозил на своей машины легковода, как короля, свозил громадку, в, в эту, ну, где там пенсию, блядь, приехали, там, там это начали Ну, месяц-полтора приехала ждать. Я говорю, слушайте, вы-то мне полчаса не третий. Я говорю, моя бабушка, 55 лет выходила на пенсию, ждала почти полгода, 5-3 месяцев. Разве это богатство, если по 52 раз мне будет 10 тысяч. В теплые дни он сидит на балконе и читает детектива, Агату Кристи, Синди Шелдона. Книги ему тоже привозят добрые люди. Темнеет рано. «А что мне делать? Я вот лежу и думаю, что хорошо было мне в жизни. Были, конечно, плохие моменты, но их можно и пережить», — говорит Кузнецов. Я уже не живу, я, как то копчу, докопчиваю свой срок. Скоро мне как отмерил, может быть, я вот так ложусь обуваю, что спать. Я думаю, Боренька, я так всегда говорю, Боренька, забери меня, господи, У меня уже, я уже все, уже отживу. не не берёй пока. У вас не, нету одной а, таблеточки, знаете какой, а, простыка таблеточки, под названием цианид, из -за вас. В апреле 2018 -го года Александра Кузнецова не стало. Об этом рассказали жители села Романовка, которые находились неподалеку от гарнизона. Многие в соцсетях пишут, что приезжали в пристань, чтобы найти его навестить, но не нашли. Как говорят жители Романовки, родственника так и не нашлось. Сказали, что его похоронили где-то за счет государства, но где именно, неизвестно. Готовя этот материал, я понял для себя одну очень важную вещь. Что бы с тобой ни случилось, какая беда не приключилась, кто знает, что будет там после. Вечная райская жизнь, как нам обещают те, кто сами там не были, или пустота и забвение. Поэтому необходимо ценить то, что имеем сейчас, потому что ничто не вечно. Ну а с вами был канал Застывшее Время. Не забывайте подписаться, рассказать о ролике друзьям. До новых встреч. Пока-пока.